Всем здравствуйте, меня зовут Пугачева Наталья, я профессиональный психолог, практикующий астролог, я практикую астрологию Бадзи, это китайская метафизика, и приглашаю всех вас на наш курс, который называется основной курс по бадзи. Я как психолог, ну и как астролог очень часто встречаюсь на консультациях со следующими запросами. Как повысить свою удачу? Ну, не просто удачу, да, а как увеличить денежный поток, какую работу найти, на какой работе будет, буду больше зарабатывать, как построить свою карьеру, как найти свою любовь, как укрепить те отношения, которые есть, когда и как родить здоровых детей про здоровье вообще в принципе про здоровье вопросов масса масса вопросов которые интересуют нас всех так вот я вас приглашаю научиться делать это самим делать консультации смотреть подсказки в своей астрологической карте как для себя так и для своих близких для своих знакомых для своих родных но или стать консультантом и консультировать зарабатывать деньги как астролог в течение последних пяти лет уже несколько сотен человек прошли эту школу и получили эти знания они их применяют для себя или для, для работы то есть стали астрологами Хочу сказать, что этот курс начинался с буквально нескольких уроков, но он все время... Мы его пытались сделать краткий курс, он так у нас и назывался, краткий курс, но он все время разрастался, разрастался, были все время какие-то интересные темы, которые мы добавляли. И в итоге уже люди, которые заканчивали этот краткий курс, они говорили, это же не краткий курс. Вы же в этом курсе рассказываете все правила, все основы, вы даете все примеры, вы даете практику. Вы... Мы его расширили уже до таких горизонтов, что он уже стал таким ну, просто основанием для всего, для понимания всей китайской метафизики и для того, чтобы полностью начинать практиковать. Поэтому, если вы хотите стать астрологом, обязательно оставляйте свои данные рядом с этой с этим видео на странице Оставьте свой e-mail Оставьте свой, э, свое имя И мы вас пригласим На бесплатный вебинар Где вы построите свою карту э, Узнаете про 5 стихий Узнаете, что обозначают иероглифы В вашей карте Ну и, собственно говоря, уже попробуйте э, Себя в роли астролога Прямо на открытых бесплатных вебинарах Вебинарах С вами была Пугачева Наталья Встретимся на, э, с вами на вебинарах